Рыгай. Всем привет. Смотрите финальное открытие кейса. У нас со мной человек 10 всего людей, поэтому нормально, посмотрим. <смешно>, Но, смешно. Но правда. Ну Я свободен, словно птица. Читаю, Феличита, выйду на улицу, выебу курицу, Феличита, Феличита, выйду с парой, ёбну кальмара, Феличита... Ёб, твой мальчик Зачем? Я тоже это вспомнил вот ты помер, где Сергей? Так, так, так, тихо, тихо, тихо, тихо, я еще живой Подойди ко мне, а ты с коварной Я когда живой, он меня уже хоронит ёб! Как? Как? Это что Я сейчас тебя... было? Как ты меня сбил, блядь? Как? Он в мотоцикл врезался. А? баный! Дебилы, блядь. Как ты умудрился в него врезать? Поехали, поехали, поехали. Нахуй блядь? надо, блядь, с вами ехать. Убьешься еще, блядь. Пока. Гонщик. Гронщик! Да стой! тормози было! Завезти папа, блядь! аря па па па Останови карету! Я подвести? Не, не надо, я сам. Не, сожму! О, блин! Терминатор! Да, сам... Пробил, блядь, скотина! Пацаны, блядь! Не О, целенький! Ой, блядь, уебался! Ёб твою мать! мать! Я именно по тебе попадел. Пиздец, блядь, как так-то, вообще нагло. Это гранаты, иди нафиг. Нет. Да. Та-та-та-та. Нет, это типа... та та том, том, том, том. Пам, па-па-па-пам. Давай, довезу, давай, довезу. Не стреляй, не стреляй, не стреляй. Ну ты дурак. Я, я тебя сейчас, бля, перееду. Дебил ты, тупой. Садишься, давай, довезу. Да нет, ты... давай. Вот, кретина. те тормозишь, давай, довезу. Извини, сорян, чувак. А! Намотал на колесо, ублюдка. Здорово. Здорово. Здорово. Мать твою, блядь! Убийца, такси, блядь! Блядь, ты убьешь такси, блядь, убийца! Вышел нахуй, ты убьешь такси, убийца! Козлина, тупая! Моя тачка, Которую я На которой я буду переезжать людей, людей Людишки Мевы Я еду Убивать вас Ту блять Умер Умер таксиубийца Вышел на охоту Ха-ха-ха Тубера, такси убийцы, не скроешься. Ублдок. Садись в машину, довезу. Давай, давай. давай давай давай давай давай И... давай Эй всё Придурки блять тупые Намотал блять на колесо блять съебнул с моей машины Откипее А ты, бля. Улетел, бля. Козел. Одеты. Одеты. А где А А. Чуть-чуть-чуть Чёрт! Чуть, чуть. Сука, свято! Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой! Я тебя довести хотел, козёл, извини! А! Козёл! Тупые дебилы, а? Я хочу вас просто подвести, но не на колесе, блин, а просто подвести на машине. Это же Убер, ее моё А я тут, блин, зарубки делаю, переезжая людей, блин. Восемь человек уже переехало, лё, блин. Машина-убийца. Она вышла на охоту. Машина-убийца. Машина-убийца занимает топ-1. Как плевать на этот убер-такси. Тут машина-убийца. Уже в, о, это, У нее 8 человек уже убито. Скоро а самоубийство на мая. Не забывай подписываться на мой канал, ставить лайки и жмакать на канал.